Привет, земляне! С вами Брис. И Перпин, и мы пришли с миром. Перпин, ты знаешь, какая сегодня тема видео? Сегодняшняя тема нашего видео — это вредные советы по рисованию. Правильно, 10 баллов из 10 я считаю, что самое-самое полезное, что можно посоветовать начинающему художнику, да, это забить на изучение основ и рисовать, как ляжет рука, потому что это стиль. Правильно? Правильно. Более того, я даже сама лично так делала, когда только училась рисовать. Я такая, чё, какая анатомия вообще о чем? Я просто буду обводить рисунки какого-то левого артера и надеяться на то, что смогу рисовать точно так же. Кстати, мини-старитайм я недавно перпеньки дала одного художника из ТикТока, который максимально сильно забил на основы анатомии. И, в общем-то, ему говорили, что у тебя отличный арт, да? Но есть какая-то маленькая ошибочка, ты мог ее исправить, но он и его фанаты оправдывались тем, что рисовать глаза на лбу это стиль, так что... <с> Я, честно говоря, с этого до сих пор угораю. В принципе, было видно то, что человек очень скилловый, там очень классный покрас, и довольно-таки даже если говорить про отдельно какие-то черты, те же самые глаза, они были одинаковые и ровные, то какая они были посажены, и где они находились, это просто капец. Ой, из этого вытекает следующий совет, никогда никого не слушайте. Потому что все говорят полную дичь, особенно люди, которые уже давно рисуют, они настолько уже погрязли в этом своем профессиональном творчестве, что они по-любому вообще ничего не понимают в том, где вы находитесь. То есть вот, например, вы рисуете, ну, допустим, не очень на высоком уровне, то никогда в жизни не слушайте советы от профессиональных художников. Ну, согласна. Они ничего не понимают, они говорят про какие-то там анатомии, шейды и все такое. А ты же, ну, когда ты начинаешь только рисовать, ты знаешь только, что можно карандашиком проводить по бумажке, либо стилусом, по графическому планшету, либо пальцем по телефону. А всякие эти замудренные слова придумали только для того, чтобы вас еще сильнее запутать. Правильно. Конечно же, они уже родились с талантом, они никогда не начинали рисовать, как вы, и понимаете, им не понять, как это изучать что-то или не изучать. Вот они уже просто сразу так начали рисовать. Круто! Никогда ничему не учились, поэтому у вас абсолютно разные пути, вам нет смысла их слушать. Особенно, когда дело касается, ну, вообще сложных вещей. Длина рук, вот что это так? Что за длина рук? Почему ты не можешь рисовать руки той длины, которую ты хочешь? Можно нарисовать просто большую мамочку. Мами long legs, <laughs> Так она и была создана. Вот если бы эти художники слушались вот этих крутых художников, никто бы никогда мир бы не увидел Хаги-Ваги. Да, потому что у Хаги-Ваги непропорциональное тело, но это не потому, что на самом деле вообще-то его основой был не человек, а маленькая обезьянка. Ты не знал? Ты в курсе, нет? Я думала, ежик Соник, мы же решили это уже на стриме. Кстати, ходите на наши стримы. И самое главное, вот рисование теней, да, Перпин? Какого цвета тень? Вот когда ты смотришь на асфальт, она черная, правильно? Вот все говорят, не делайте черную тень. Черная, вот. правильно. Что за фигня? Она же черная. Вот я вот отбрасываю тень, моя тень тоже черная. Почему, если тени черные, то нельзя делать черные тени? Что за бред? По факту, что, что это добавляет красочность какую-то вар. Знаете, что на самом деле добавляет красочность вар? Если вы используете кислотные цвета. О, да. Яркий красный, ярко-желтый, ярко-зеленый. А шейд можно делать и черным. Главное, чтобы основной цвет был кислотно-блевотным. Потому что тогда на таких цветах лучше видно тень. Ты, слушай, ты так такие вещи умные говоришь. Я даже удивлена, что мы с тобой общаемся. Вау. Еще обязательно примите к сведению то, что лайн не обязательно должен быть ровный. Блин, знаешь... Чего это он должен быть ровный? Ты права. Я, кстати, когда начинала рисовать, я старалась делать ровный лайн, но она на самом деле, это все фигня. Вот лайн, когда вы делаете небрежным волосатый Почему волосатый его называют, кстати? Нормальный лайн? Подумаешь, не аккуратненько в целом нормально издалека выглядит, особенно если не смотреть. Вот я тоже так Волосатый так... это даже не оскорбление, просто он так называется. Волосатый лайн. Это типа такой стиль лайна, который лучше всех вообще. Лайн вообще не значит, что должно быть ровный. Конечно, лайн это линия, линии это ровный, но это все равно... Это, это условности. Линия может быть и кривая вообще. Чем более. Зачем? смотреть, как делают другие? Ищите свой путь! Вы главный в этом мире и главный в своей жизни! Ну что за бред? Ну почему скетч, например, может быть волосатый, а лайн нет? Очевидно же, что когда ты делаешь скетч, а потом пытаешься сделать лайн, то лайн выходит хуже, чем скетч. Так почему бы не оставить скетч и прям на нем не начать дальше раскрашивать? Вот ну, тут, кстати, очень хороший совет. Я так делаю. Нужно рисовать супер-мега-огромные глаза. Прям, чтобы они были вот на всю голову. То есть не нужно смотреть как там по анатомии череп нет это не важно что такое лоб нужно рисовать огромные глаза почему потому что можно нарисовать у них много звездочек да потратить три дня на покрас глаз а на остальное люди просто не будут смотреть потому что зачем типа глаза самое красивое в арте все смотрят всегда на глаза персонажа так что прорисовывайте их максимально с такой же логикой я могу точно сказать что никогда в жизни не нужно начинать отрисовывать фоны потому что всем плевать на фон. Все смотрят только на глаза. Вообще рисуйте только глаза. Белый фон это самый лучший фон. Абсолютно не иронично говорю. Любимый фон. Он универсальный, скажем так. Он универсальный. По факту подходит абсолютно к любой ерунде. Заливать фон каким-то цветом надо вот подбирать такой цвет, которого больше всего на персонаже чтобы персонаж сочетался с фоном. Чтобы персонаж был фоном. Допустим, если у тебя кислотно-розовый персонаж, у него кислотно-розовые глаза, кислотно-розовые волосы, кислотно-розовая одежда, то и фон тоже должен быть кислотно-розовым. Чтобы лучше было видно. Еще будет лучше, конечно, если у вас лайн тоже кислотно-розовый, чтобы прям вообще идеально дополнять картину. Кожа тогда должна быть тоже кислотно-розовой. Да, но, честно говоря, это не очень хороший совет, потому что лайн всегда должен оставаться только черным. То есть, даже если вы делаете супер-мега цветной арт, и нужно заливать лайн тоже каким-то другим цветом, не нужно. Так делают только всякие дебилы. На самом деле, лайн всегда должен быть только черным и никаким больше. Так лучше подчеркивается ваша индивидуальность. Говорит человек, который рисует лайн синим, да. Если вы хотите рисовать реалистично, надо прорисовывать каждую прядь. Но, естественно, мы все ленивые. Просто скачайте кисточку, которая рисует волосы. Так выглядит более реалистично. Волос же много, да? Нарисовать одну прядь, вот это вот, что это, тряпка, мочалка, это выглядит плохо. Нужно прорисовать абсолютно каждую прядь чтобы это выглядело хорошо. Не забывайте, что форма волос при этом должна оставаться сугубо однообразной, не должны никакие волосы выпирать. Нет, это должно выглядеть так, как будто вот веник взяли, им подметали полы, ну, наверное, лет 5. И вот вы сейчас на него смотрите, на этот бедненький веник, вот так должны выглядеть эти волосы. Если вы не знаете, в какую позу ставить персонажа своего, то не беспокойтесь, только идиоты пользуются референсами, пользуются специально Модельками, куклами. Это вам все не нужно. Для того, чтобы поставить вашу персонажа в какую-то позу, достаточно просто захотеть. То есть, если вам говорят, что колени не могут загибаться в обратную сторону, то это не так. Могут, конечно же. И локти тоже могут загибаться в обратную сторону. Это можно сделать фишкой персонажа. Скажите, что это получеловек, полуфламинго. И если у вашего персонажа большие пальцы не на тех местах, где они должны были быть, просто скажите, что это тоже такая фишка в Жожу так сделали. Скажу самый лучший совет. Идеальнейший. И, во им даже воспользовался. Если вы не хотите учиться рисовать персонажем пальцы на ногах или на руках, просто сделайте персонажа инвалидом. И тогда вам больше никогда не придется изучать Анатомию. Просто так намного круче. Потому что помимо того, что еще не нужно изучать Анатомию, ваш персонаж кажется еще более особенным, чем он должен быть. И люди будут его жалеть. Потому что он неполноценный. И любить еще и больше... Как создатель. Ну и по итогу, последнее, что нужно знать, это, конечно же, что постобработка для сраных читеров. То есть, текстуры, это же не то, что вы рисовали, правильно? Текстуры, это что-то, что, что кто-то вот сделал, другой человек. И кисточки тоже нельзя никакие использовать. И кисточки тоже нельзя никакие использовать, кроме стандартных, потому что это все считается читерством, это не то, что вы нарисовали. Также нельзя пользоваться ни в коем случае блюром, потому что блюр это тоже делает за тебя компьютера, если это за тебя делает компьютер, то это значит, что ты сделал не ты, правильно? Правильно. Вот радишники, они старались, они кисточкой там, где нужно делать блюр, они блюрили, а вы просто нажали одну кнопку, это несправедливо, никогда блюром не Получается, подытожим самый главный вывод, ребят, не рисуйте в диджитале, потому что диджитал это даже не рисование. Да, получается это то, что все за вас делает компьютер, а лучше рисуйте карандашом в тетради и никогда в жизни не раскрашивайте свои рисунки скетчбуки тоже не покупайте, потому что скетчбуки для богатых ублюдков. Рисуйте в тетради в клеточку. Это тоже для богатых. Рисуйте на туалетной бумаге. Просто как и рисуйте одновременно. Я вообще скажу так. Рисование это в целом для богатых просто не рисуйте. Да. В итоге просто бросьте все это дело. Зачем вам это надо? Только конченые занимаются рисованием. Все. Да. Например, наши спонсоры, которые... Нас очень любят и поддерживают наши арт-картинки Несмотря на то, что мы делаем все, как мы описали в этом ролике Они все равно нас любят, и мы их тоже любим А еще я хочу сказать спасибо тем, кто поставил лайк не выкупил рофл Подписался на наш общий канал Подписался на наши сольные каналы Подписался на группу ВКонтакте На Инстаграм, на Телеграм, на Твич Брис и ни в кое случае не подписался на ТикТок Всем Пока, всем пока.